Привет ребята, добро пожаловать на канал, это уже 77 день по эксперименту, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов. Сегодня в видео разберем все мои сделки за вчерашний день, точнее не все те, которые я только записал, также поговорим о монете, в которую я буду инвестировать, поэтому смотрите это видео внимательно, будет много полезной информации. Первую свою сделку я открывал по монете STMX, эту сделку я не успел записать, только опубликовал как раз таки в телеграм канале. На уровне стояла крупная плотность стаканец под Эту плотность после немножко ниже перенесли, быстро разобрали. Поэтому в данной ситуации я склонялся больше к тому, что этот уровень у нас будет пробит. Какого-то хорошего движения в данной ситуации не пошло. Больше такие были запилы уже после на этом уровне. То есть не было такого хорошего движения на 2-3%. Я лично ожидал 1-1,5%, но вытянул всего лишь 0,6% и заработал 58 долларов. Это не так много, как хотелось, но все-таки, ребята, это плюс. Следующая сделка у меня была открыта по инструменту бат Basic Attraction токен Здесь какая ситуация. Я вижу то, что у нас в стакане спота стоит крупная плотность. на графике я вижу исторический максимум. И захожу в пробой этого самого исторического максимума. Можно было ожидать движение намного-намного выше. Вот крупная плотность, вот крупная плотность. Есть у нас движение вверх. После, когда у нас идет коррекция, многие ребята начинают шортить. И выставляют здесь свои стоп-лоссы. И чем больше мы здесь вот находимся, в этом диапазоне, тем больше мы здесь набираем стоп-лоссов. И тем сильнее у нас будет движение на повышение примерно так это все работает смотрите дальше что происходит здесь очень быстро поднимается волатильность стакан я просто уже даже не успеваю замечать вот зашел только первой частью и сам для себя принял решение если начнут разбирать заявку на 135 вот именно на этом круглом числе то я вероятнее всего буду добавляться еще двумя частями для себя я уже сделал определенные правила потому что на прошлых ситуациях когда я торговал я видел то что заходил повышенными объемами у меня получались огромные стоп лосы и я вот после после последнего своего такого, вот знаете, провала, я решил полностью пересмотреть свою торговую систему. Теперь у меня будет рабочий объем на пробои 3000 долларов, рабочий объем на отскоке от плотности это примерно 4000 долларов. стоп лосс если я беру от заявок 0203, стоп в пробоях 04. Смотрите, в данной ситуации начинают разбирать крупную плотность стакан из ПТА на 1.35, в этот момент также подставляют еще крупную плотность на 1.3410. Я понимаю то, что вот, эту вот плотность уже нам ничего, как бы нету сложной разобрать, поэтому в данной ситуации я добавляюсь еще основными частями то есть захожу на свой основной уже объем и ожидаю увидеть какого-то хорошего движения на повышение, да на самом деле оно пошло, по данной ситуации уже есть 1% к этому движению получается плюс 50 долларов прибыли, но дальше все идет только намного выше. График полностью себя отрабатывает, полностью которые стоят заявки у нас разбирают. Да, это не было такого там знаете движения как пролет на стоп-лоссах, но во всяком случае движение получилось здесь довольно таки хорошим. Вот дальше оно шло, часть позы я вот так вот постепенно фиксировал на этом движении. После уже принял решение просто перетягивать стоп-лосс и посмотреть, получится вытянуть вот такое вот огромное движение вверх. Будет вообще замечательно, там 10-20%. Если не получится, ну уже как получится. Дальше цена начала у нас вкатывать. Я еще больше переносил стоп-лосс. Часть заявок фиксировал вот так вот по рынку. И в общей сложности был закрыт в плюс 118 долларов. Если посмотреть через дневник трейдера, то вот эта ситуация выглядела примерно вот так. Максимально скальперская получилась сделка. Зашли в пробой, забрали свое движение. И дальше цена уже ушла на понижение. Следующая сделка была открыта по инструменту МКР. И так совпало то, что сегодня в видеоролике у нас все сделки будут на пробой уровня. Если я раньше вам показывал, как торговать от заявок, то сегодня у меня все сделки на пробой уровня. К этому уровню мы подходили уже не один раз, дважды касались именно этого уровня. Здесь также пытались дотронуться, и это уже четвертый раз, когда мы подходим к этому уровню. Поэтому вероятнее всего за этим уровнем у нас будет скопление стопов, и можно дать небольшой такой импульс. По стакану здесь ничего интересного нету, что по стакану фьючерсов, что по стакану спота. Здесь после входа сразу цена у нас почти улетает на понижение, я Скинул сразу сетку, по которой буду фиксироваться Часть позиций начал фиксировать по этой самой сетке Еще некоторая часть была закрыта И после уже перетянул стоп лос за пятиминутную свечку Возможно, я это сделал рано Возможно, нужно было посидеть и выждать большее движение То есть, если у нас уже цена пробила уровень То, вероятнее всего, она будет формироваться в каком-то новом ценовом диапазоне, коридоре Здесь цена вышла с прежнего коридора Давайте я вам покажу, какой он у нас был вот сначала у нас был вот такой вот коридор, когда цена у нас зажималась в треугольник, после выхода с треугольника и формировался вот такой вот огромный диапазон. Это значит, что цена у нас некоторое время будет ходить в этом диапазоне. После того, как она уходит с этого диапазона, она формирует новый диапазон. К примеру, уходит к нижнему уровню и начинает свое движение уже в этом коридоре. Всегда так происходит. Цена ходит то ли в коридоре, то ли на повышение, то ли на принижении. В этой ситуации все идет замечательно, цена дальше улетает на понижение, еще часть позиции закрывается по этим самым заявкам. Стоп-лосс, опять же, закидываю за 5-минутную свечку, но после остатки этой позиции у меня уже закрывают по стоп лоссу. Итого, в этой сделке было заработано 10 долларов, и если посмотреть на дневник трейдера, то сделка была закрыта максимально обидно, потому что дальше движение на понижение у нас продолжилось. Но, во всяком случае, плюс 10 долларов в депозиту уже есть, уже хорошо. Следующая сделка была открыта снова же по инструменту BASIC Cattation токен. Вижу, опять же, жесткую активную стакане спота и стакане фьючерсов. Ожидаю пробой исторического максимума смотрела все довольно таки неплохо зашел только на одну часть и решил то что буду уже добавляться основной частью именно после того момента как пойдет уже тот самый истинный пробой В стакане спота у нас нету каких-то супер крутых плотностей есть только вот огромная плотность на полтора доллара поэтому вполне можно было ожидать движения именно к этим самым значениям после того как я открываю эту сделку я здесь уже не добавлялся в этой ситуации я вижу то что в стакане спота подкидывают очень огромный объем поэтому я я уже принял решение сразу выставить стоп-лосс без убыток, потому что это было довольно-таки странно. Мы ниже этого объема пока не проваливались, ниже этой плотности. Поэтому логично было даже выбрасывать стоп-лосс именно за эту плотность. Потому что если плотность начнут разбирать, вероятнее всего пойдет хорошее такое движение на понижение. Поэтому стоп-лосс можно было поднять намного выше. Я вот только жалею то, что стоп-лосс опустил довольно-таки низко. И после у нас уже начался вкат, и эта сделка была закрыта всего лишь в плюс 1 доллар. Движение вверх у нас не пошло. Пробой у нас не пошел. И если смотреть дневнику трейдера, вот как выглядела эта ситуация. Очень хорошо то, что мы сразу перетянули стоп-лосс без убыток. Если у вас уже идет пробой, тоже сразу перегоняйте стоп без убыток. Лучше не пересешивать, лишний раз закрыться в без убыток, нежели словить вот такой вот огромный минус. Следующая, последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту Yotex. И смотрите, какая здесь у нас ситуация. В стакане я вижу крупную плотность. От этой плотности принял решение открыть сделку в лонг. Опять же, если у нас разбирают эту плотность, то дальше цена уходит на понижение. Если смотреть по графику, здесь что-то похожее на фигуру флаг. и Я ожидал, то, что у нас вот цена ходила по этому флагу, здесь вышла на флаг, был ретест этого уровня и вероятнее всего цена дальше уйдет на повышение. Все выглядело довольно-таки неплохо что по стакану, что по техническому анализу. По самому движению здесь был небольшой запил, цена вниз не могла идти, потому что у нас стояла крупная плотность и мы за этой плотностью как раз-таки спрятали свой стоп-лосс. Дальше все таки она уходит на повышение и ожидал увидеть движение примерно хотя бы на 3 процента, то есть отработку потенциала по фигуре флаг, но здесь какого-то хорошего движения не пошло, одну только часть я закрыл вот этой самой лимиткой и остатки уже были закрыты по стоп-лоссу. Обидная конечно такая знаете ситуация, вроде все выглядело неплохо, все факторы говорили о повышении, но нет, цена дальше вверх не пошла. Если смотреть по дневнику трейдера, вот как эта ситуация была отработана и очень замечательно то, что мы выставили стоп-лосс сразу за этой заявкой поэтому благодаря этим заявку можно находить максимально грамотные ситуации как их можно отработать но если даже бы я закрывал всю позицию в данном месте это бы сделка уже получилась как минимум один к трем Итого, ребята получается то что за один торговый день было заработано 120 долларов очень крутой результат но большинство этих денег было заработано всего лишь на одной сделке на одном пробое поэтому вы также это понимаете то что одной сделкой вы можете перекрыть большинство своих убытков если сейчас у меня стоплос примерно 8-10 долларов то с одной сделкой сделки я вытянул больше 100 долларов это очень круто сейчас ребята давайте вам покажу монету в которую буду инвестировать это монета bitcoin cash я даже сам не знаю почему до сих пор этой монеты нету в нашем портфеле если мы с вами посмотрим по холдерам есть такой человек который имеет почти 5 процентов от общего предложения это не совсем хорошо но во всяком случае если мы даже обратим внимание на монетку ауэ там два кошелька которые имеют 30 процентов монет это самый обычный форк биткоина который показал очень хороший рост в 2017-2018 годах Цена доходила до 4000 долларов. Я в этом году не жду таких огромных целей. Я уже вам говорил, то, что жду примерно в район 2-2,5 тысяч долларов. Во всяком случае, не инвестиционная рекомендация. Вот у нас те самые циклы, когда начинался рост. Поэтому я вам ни в коем случае не советую инвестировать в эту монету. Но на 25 долларов я добавлю свой портфель. Копировали количество монет. Переходим на CoinMarketCap и здесь добавим эту транзакцию. Я лично думал, то, что у меня уже было давно добавлена эта монета. Всего заинвестировали 1900 25 долларов в плюсе больше чем на 300 долларов более подробную информацию вы опять же сможете найти у меня в телеграм-канале там я полностью расписываю сколько инвестировано сколько заработано также многие ребята у меня спрашивали по этому портфелю когда я собираюсь фиксировать прибыль вообще идеально было бы зафиксироваться в декабре уже этого года если будет не все так гладко то январь февраль следующего года если, опять же, именно с этих отметок не увидим какого-то хорошего прироста по этому портфелю, то все равно буду фиксироваться, потому что там уже, вероятнее всего, начнется медвежий цикл, медвежий рынок, и передерживать эти монеты, которые могут упасть на 95-97%, у меня просто нет желания. Поэтому, ребят, примерно такая ситуация. Следите за всем в телеграм-канале, смотрите актуальную информацию на YouTube-канале. Всем огромное спасибо за поддержку. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях. Прожимать лайки, дизлайки, они очень помогают продвижению нашего видео. Поэтому спасибо вам огромное еще раз. Всем удачи, всем профита и всем пока.